За неделю заработано 9999 долларов. 10 тысяч долларов заработано за неделю. Кто-то заработал по 3 долларов, кто-то по 2, по тысячи долларов и так далее. Давайте не будем брать 10 тысяч долларов. Возьмем вот это четвертое, 3095. Копируем и смотрим, что это у нас получится в рублях. Курс доллара на данный момент у нас 63 ,82 рубля 82 копейки. Вписываем сумму и получается 197 582 рубля заработано за неделю. Кто хочет зарабатывать такие деньги, обязательно смотрите видео до конца. Всем привет, друзья! С вами Сергей Власов и канал «Как заработать в интернете». В этом видео будет готовая схема заработка. Как вам заработать в интернете 55 тысяч долларов с минимальными вложениями. Сразу же обязательно поставьте данному видео лайк и поделитесь с ним с друзьями. В данном видео я вам пошагово расскажу, что нужно делать, чтобы зарабатывать такие деньги в интернете. Без специальных знаний, раскрученных интернет ресурсов и опыта. Наглядно покажу все расчеты и к концу видео в голове у вас будет четкое понимание, как вы это все сможете реализовать и заработать такие огромные деньги. 55 тысяч долларов. В переводе на рубли это будет 3 миллиона 510 тысяч Представьте себе, что вы можете купить на эти деньги, как можно рассчитаться с долгами и решить многие другие финансовые проблемы. Либо просто отдохнуть, попутешествовать по миру. Ну а теперь переходим к самой схеме заработка. Зарабатывать такие деньги мы будем благодаря проекту «Суперкопилка». Проект уже работает седьмой год и сразу, чтобы у вас не возникало каких-то вопросов по поводу скама там или чего-то такого в этом роде, сразу вам скажу, что это не хайп проект, который через несколько дней, месяцев, либо лет может соскамиться. Данный проект неубиваемый, благодаря четырем степеням защиты от скамов и всякой разной ереси. Я уже как-то записывал видео насчет этих четырех степеней, но еще раз покажу тем, кто не видел. Ссылку на данную статью я оставлю в описании, можете перейти сами посмотреть. Также можете на данной странице посмотреть вебинар в записи, тем кому лень читать. Ну и давайте коротко пробежимся. Первая степень защиты это стратегия участия под названием «Стратегия пассивного дохода». Данная стратегия позволяет участнику выйти на стабильный пассивный доход, не требующий в дальнейшем финансовых вложений. И здесь идет описание более подробно. Вторая степень защиты это график выплат. График выплат, который соблюдает баланс вкладов и выплат, это главное ядро проекта, сердце суперкопилки и график выплат задает ее режим работы, здесь также более подробно все описано и показано в таблице. Третья степень защиты – это адаптация графика выплат. Это одна из самых последних и новейших разработок проекта. Казалось бы, что еще нужно для стабильной и бесперебойной работы проекта? Ведь сам график выплат – это уже большое достижение и уникальная разработка, которая отлично справляется с удержанием баланса вкладов и выплат за счет точного прогноза вкладов и плана выплат. И четвертая степень защиты – это тарент выплаты. Торрент выплаты это четвертая степень защиты проекта и не менее эффективная, чем предыдущие три. Выплаты осуществляются посредством системы торрент выплат. Это очень похоже на процесс загрузки файла из интернета. Он загружается по частям. Так и выплата будет загружаться в ваш кошелек порциями. Помимо этого на данной странице можете почитать книгу «Технология создания денег». Вот данная ссылка, переходите по ней. И здесь можете скачать данную книгу. Как раз по данной стратегии и работает сам проект. Работает уже седьмой год. Сразу скажу, что каждому участнику при регистрации дается бонус 30 долларов. Это так сказать помощь от супер копилки на раскрутку. Давайте перейдем в мой кабинет. И здесь как сами видите, вклады программ у меня 540 долларов и ожидается выплаты 4202 доллара. Представляете во сколько раз я получу больше. Давайте перейдем в раздел «График выплат» и посмотрим. Здесь у меня уже созданы программы. Много выплат я уже получил отсюда. И выплаты в начале у меня идут небольшие, так как я поначалу вкладывал сюда копейки. Что, как сейчас понимаю, делал неправильно. Нужно было в самом начале наоборот постараться побольше вложить. И выплаты у меня здесь идут по 12 долларов, по 14. Чем дальше, тем больше. И с 6-го, 4 с 30 недели у меня начинается закольцовка, где в дальнейшем я буду получать по 500 долларов. Ну и чтобы вам было более понятно, что к чему, здесь в своем кабинете можете перейти по данному баннеру вверху. Как раз сейчас здесь идет реклама. И здесь все описано по закольцовке. Стратегия пассивного дохода закольцовка. Стратегия пассивного дохода за кольцовка – это стратегия участия в суперкопилке, которая позволяет получать стабильный источник пассивного дохода, не требующий в дальнейшем финансовых вложений. В самом начале мы сюда инвестируем, далее забираем то, что вложили, и дальше уже работаем годами, получаем пассивный доход. Также можете ознакомиться с данной статьей, посмотреть здесь видео для большего понимания. Также здесь есть видео обучение по расчету стратегии пассивного дохода за кольцовка. И конечно же вы не останетесь без помощи специалиста. Сразу скажу, что после регистрации у каждого из вас будет свой специалист, который с вами свяжется по телефону и будет вас вести за руку. И сделает для вас все расчеты, поможет и подскажет, что и как сделать правильно. Здесь у нас идут примеры стратегий. Каждый для себя может выбрать подходящую стратегию, исходя из ваших возможностей и уровня достатка. И для большего понимания, давайте я вам покажу таблицу. Так сказать, покажу вам конкретную схему заработка. К примеру, возьмем с минимальными вложениями 1 доллар каждую неделю. Здесь показано с 30 недели, но чтобы потом вам было проще создавать закольцовку, вначале рекомендуется заполнить все ближайшие недели. В начале у нас идет 4 недели тестовый блок. Здесь просто можете проэкспериментировать, посмотреть, понять как все работает. И создать цели, либо депозиты на ближайшие недели. И дальше уже с этих выплат создавать закольцовку. Уже с ваших вложенных и приумноженных денег. И так вам будет гораздо проще создать закольцовку. Каждую неделю вы вкладываете по одному доллару. Первую неделю доллар. Потом 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 и так далее. И так 30 недель. И с 30 недели вы начинаете получать по 50 долларов каждую неделю. 30 долларов у вас идет сумма взносов и 20 долларов идет на руки. Вот этот промежуток времени вы получаете по 20 долларов. Возвращаете вложенные деньги. И дальше начиная со 2, 11, 20 года вы начинаете получать полностью пассивный доход. Без вложения своих денег. И еженедельно по 50 долларов вы будете получать, сейчас даже я вам скажу, вот представьте сколько это будет. Получать вы будете до 5 8 24 года. И в конечном итоге вы получите 4377 долларов. Просто можно сказать на халяву, пассивный доход. Возможно кто-то скажет, что это мало, тогда можете сделать так же как и я. Вот моя таблица, я создал закольцовку и каждую неделю я вкладываю по 10 долларов. В самом начале я здесь создавал депозиты, и они не отображаются. Отображаются только созданные цели. Также закольцовка у меня создана с 30 недели. Вот последнюю выплату я получал 28.10, 11.90. Суммы небольшие, так как вкладывал немного. А вообще, по идее, желательно было бы вначале вкладывать побольше. И здесь мы видим остаток на балансе, сумму взносов, капитал, карму нашу и сумма выплаты идет. Пока я вкладываю и уже с 30 -го, 3 -го, 20 -го я выхожу на выплаты 499 долларов, 500 долларов можно сказать, из которых также половина идет сумма взносов и половина я вывожу на свой кошелек каждую неделю. Получается, что каждый месяц я буду получать 1000 долларов и так может сделать каждый. При вложениях всего 10 долларов каждую неделю. Ну а тем, кому финансы позволяют, можно и по 20, и по 30 сделать, и соответственно сумма будет в несколько раз больше. А в дальнейшем уже из этих денег можно создавать новые программы и выходить на более большие объемы. Как показывал в самом начале, участники здесь получают по 10 тысяч долларов каждую неделю, по 3, по 2, там по 1000. Деньги здесь крутятся огромные, и система эта может стать неубиваемая. И по 500 долларов я буду получать 14 недель и за это время я возвращаю свои инвестиции. Что составляет 3530 долларов. И дальше уже с 6-7-20 я выхожу на пассивный доход. И уже без вложений буду получать каждую неделю по 500 долларов до 3-6-24 года. И в общей сложности я получу 55 тысяч 92 доллара. Вот и представьте во сколько это раз будет больше чем мои вложения. И дальше так же само уже с этих денег я могу создавать новые программы, благодаря которым уже можно выходить на такие существенные доходы по 1000, по 2, по тысяч долларов и так далее. У каждого из вас после регистрации и после связи с консультантом будет такая же самая таблица, где вы можете все подробно рассчитать, посмотреть и уже исходя из этой таблицы создавать свой источник пассивного дохода. Также сразу скажу, что свой личный кабинет вы можете передать по наследству своим родственникам. Так что, друзья мои, все, кто хочет зарабатывать серьезные деньги, причем полностью пассивно, ссылка на данный проект будет в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте деньги в интернете. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Чем смогу, тем помогу. Кому видео было полезно, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новости по заработку в интернете на нашем канале. С вами был Сергей Власов. Успехов вам и больших заработков. До встречи в следующем видео.